продолжаю видео реанимации орхидей которые потеряли тургор и потеряли все корни как их восстановить мои орхидеи простояли час в растворе hb101 сюда я капнула три капельки так как они полностью без корней и сейчас нужно достать из этого раствора. Чтобы достать орхидеи, просто поставить это нельзя. Их нужно поставить обязательно вверх ногами, чтобы из пазух этих листочков стекла вода. Нужно оставить их на некоторое время в перевернутом состоянии. Например, вот так. Ставим горшочек. И на горшочек поставила свою орхидейку. И следующий экземплярчик. Вот эту орхидеечку. У нее листики напитались препаратом HB101. Они стали более упругие, немного плотнее, чем были. Они уже не висят. Они, конечно, еще мягкие, но немного изменили свою плотность. Тоже ставлю орхидейку вверх ногами. Теперь достаю следующую реанимашечку. Это детка, которая неудачно отделила от мамки. Там было больше корней, но не захватила все корни. И но она приходит в себя, ничего страшного не происходит, ну, слабенькая. Один листик она потеряла, этот засушивает. Ну, молодой вот лезет. Если я оставлю ее в таком состоянии, этот листик загниет. Тоже нужно перевернуть. А зачем промокнуть все салфеточкой? Нет! Нет! Нет, опять! И последнюю достаем орхидейку варигатную. Тоже ставим ее вверх ногами на некоторое время для того, чтобы стекла водичка. После того, как просохнут орхидейки, я продолжу свое видео. Когда подсохли мои орхидейки, нужно поставить их на хранение для того чтобы они пускали корешочки для этого я придумала такую систему моей орхидейки кривой корень это не удачно отделенная детка я взяла прозрачную крышечку вырезала в ней дырочку в дырочку свою орхидеечку поставила и налила в стаканчик HB101. И сверху вот так поставила орхидейночку. Вот смотрите. Корешочек этот кончиком касается э, раствора. И корешок должен повернуться. И этот маленький будет отрастать. Сама корневая шейка, до да, растворы не дотрагиваются. Он немножко на бочок, но ничего страшного. Вот так я его поставлю под лампу. Пусть стоит. Немножко на Ничего. Этот мы определили. Берем следующий В стаканчик. Наливаю раствор HB-101. Беру свою орхидейку. Продезинфицировала я свои ножнички и отрежу ей вот эти корешочки. Они уже ей не нужны. зелененький наверное оставлю он зеленый хороший мне в этой орхидейке немного не нравится Сейчас он... вот это место не нравится, видите она почернела корешочек пускает она видите хороший зачаток корня и вот что-то растет у нее на цветоносе а вот это место надо будет следить, чтобы она не гнила дальше. Ставлю ее тоже в раствор HB-101. В раствор я добавила на литр воды одну капельку препарата HB-101. Вот так я ее помещаю в водичку. По вот этот уровень. Корневая шейка, макать не нужно ее. Цветонос я не обрезаю. Он начал желтеть. Если пожелтеет, значит пожелтеет. А так я его не буду обрезать. В таком состоянии она тоже будет стоять. Теперь я беру варигатную орхидейку. После того, как она постояла в растворе, листики немножечко приняли нормальное состояние тверденькое. как ее поставить если я поставлю в стаканчик она листики мягкие не будет держаться вот так согнуться она упадет что я придумала я взяла прозрачную крышечку вырезала в ней отверстие видите чуть чуть удлинилось теперь нужно мне продеть корешочки вот так, вместе с стволиком, вот видите, по форму листочка, вот так. Налила я в стаканчик препарат и опускаю корешочки. Вот так она у меня будет стоять. Немножечко еще добавлю воды, но шейка она не будет касаться. Столько. все больше не буду добавлять. и в таком состоянии она должна начать пускать корешки через какое время она пустит корни я вам покажу если бы я просто поставила в стакан она бы упала вниз потому что листья не держат совершенно а в таком состоянии будет ей хорошо она будет держаться Сейчас чуть-чуть подвину. Это мой детский сад. Теперь приступим к этой орхидейке. Вот эта орхидейка, которая не отрезала цветонос. Я ее тоже помещала в препарат HB101. Она начинает цвести цветоносе Это очень красивая орхидейка ее зовут чаулин мультифлорка Это бабочка красивая красивая что я с ним буду делать для начала вот этот пожелтевший цветонос он начал желтеть я его обрежу я не хотела его обрезать но теперь так как он начал желтеть я его обрежу. Ножнички я еще раз обработала спиртом. Вот, теперь обрежем цветонос. Обрежу вот эти сухие корни. Вот эти. И вот этот корешок тоже обрежем. после того как я срезала ей тяжи вот эти вот этот тоже срезан сухой сухой абсолютно Мне ничего не даст теперь я хочу снять ей этот листочек который начал желтеть они все вялые а этот будет еще силы тянуть чтобы снять листочек нужно его разорвать пополам и снять в одну сторону и в другую он сам отвалился и вот эти остатки листика тоже нужно снять О, под листиком нету черноты уже радует Не хочется, чтобы она пропадала. Ну-ка. Там что-то черненько. Видите? Сейчас будем рассматривать. Ага, это был корешок, зачаток. Куда он черный? А вот набухает молодой корешочек. Место, видите, набухшее под листиком, листик мешал. Сейчас я зачищу дальше. Вот это надо срезать. Но ну, просто тянет силы, и ничего не дает орхидейке. сухое не ненужное. Лишние чешуечки надо поснимать, чтобы оно не препятствовало образованию новых корней. Особенно в местах поближе к живой шейке. Здесь чуть-чуть чернота какая-то мне не нравится. Но я буду следить за ней. Если она будет чернеть чуть больше, я возьму фундазол и обработаю фундазолом. А это подсохшая шеечка. Может быть, даже придется потом ее вот так срезать, когда пойдут молодые корешочки. Что еще могу сделать еще могу коротить цветонос я его весь обязательно буду я посмотрю как она расцветет сможет расцвести вот так обрежем и вот этот обрежу. а этот она старалась пускала <coughs> извините новый чем его обрезать? Смотрите, как красивый цветочек. Все, вот в таком состоянии я буду ставить ее в стаканчик. Э, стаканчик из темного стекла способствует лучшему образованию корней. Наливаю в него раствор. Раствор у меня с препаратом HB101. И погружаю Орхидеечку. Вот так. Хотя бы. Вот так она у меня будет стоять. Здесь у меня будет стоять реанимашечки. Под лампой. И здесь у меня камбрия. Целый ряд сейчас вам покажу. Смотрите. Две камбрии. Одна маленькая. Вторая побольше. Эту камбрию в прошлом видео я показывала. Как она у меня чувствует, как я ее поливаю. Одна орхидейка. Орхидейка отделенная детка. Pokemon. Это пахучая. Орхидейка темно-синяя набитая и вариатная орхидейка. Вот такой детский сад у меня стоит под фитолампой, не фит, а просто лампой светодиодной. Но она тоже очень хорошо способствует росту растению. Еще у меня есть такая орхидейка, но немножко очень болезненная. Посмотрите, какие вялые листья. Сильно вялые. Посмотрите, какая шейка. Еще я здесь сняла кошечку. и у нее шейка начала чернеть. Вот гниет полностью. Мне придется вот это все срезать нового листика. Нет. Если бы был новый листик, было бы полбеды. И так нового листика нет. И что я буду делать? Видите, как сильно. Сейчас возьму пинцетик и посмотрю. О, видите? Чернота какая это все надо зачистить это какое черное черное так оставлять нельзя это все надо зачистить и ждать новых корней и обработать он дозолом фундазолом я буду обрабатывать завтра, так как сегодня уже поздно и она очень-очень сильно вялая. Сегодня я ей что сделаю? Я ей ничего делать не буду. Я возьму такой прозрачный стаканчик, налью раствор HB101. И погружу ее в этот раствор одним листочком вверх ногами для того чтобы корневая шейка хорошо подсохла а завтра я ее обработаю фондозолом и покажу что буду с ней делать дальше дождемся завтрашнего утра и продолжение моего видео о реанимации этой загадочной орхидейки в ее спасении. Вот так вот я спасаю свои орхидеи. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь вместе со мной. До свидания.